Здравствуйте, дорогие мои ученики, коллеги, ленорманисты. Сегодня с вами рассмотрим еще один расклад о смерти человека. Напомню на всякий случай, что расклад реальный, не выдуманный. Такой человек жил на этой земле и уже давно умер. Это было настолько давно, лет 30 назад что я уже даже не помню, как этого человека звали. Вы уж меня извините. Ну, а фамилию называть неуместно. Скажу только, что это был мужчина. Итак, давайте с вами смотреть. Раз это был мужчина, то нам, как всегда, для начала нужно найти его бланку. Мы помним, что бланка мужчины – это 28-я карта. Поэтому ее и ищем. Так, эта карта у нас находится в третьем ряду, третья. Смотреть расклад мы будем с помощью техники ход конем. А также будем смотреть сочетание карт, которые нам понятны. Также обязательно нужно смотреть карту, которая находится слева от бланки. Она показывает предысторию смерти человека. Также смотрим карту над. Бланкой. Она показывает, о чем человек думал в последнее время перед смертью, и смотрим обязательно карту перед картой бланкой, то есть справа от нее. Она показывает, что человека ждало в этой жизни, какие события могли наступить, но не наступили. Итак, слева от карты бланки мы видим двадцать пятую карту кольцо. Вспоминаем значение карт. Кольцо – это какое-то партнерство. Значит, незадолго до смерти этот мужчина с кем-то был в партнерских отношениях. Делаем ход конем вниз и вправо. Попадаем на пятнадцатую карту «Медведь». Эти партнерские отношения были с каким-то мужчиной. И скажу вам сразу, это был его друг. Теперь идем от карты кольцо на карту букет. Букет это какая-то радость, праздник, веселье и так далее. То есть каким-то другом этот мужчина организовал праздник и веселился. От карты кольцо делаем ход конем вверх и вправо, попадаем на тридцать четвертую карту рыбы. Рыбы в данном случае означают воду. Ну, какой же праздник без спиртного? То есть, это два мужчины, наш вот клиент и его друг. Они просто сделали себе небольшой сабантуйчик и выпивали. Давайте теперь посмотрим, на что опирается наш клиент в жизни. Вернее, на что опирался. Видим под картой бланкой, седьмую карту змея. И в данном случае змея здесь говорит о том, что мужчина выпивал. И смысл его жизни был вот в этих постоянных пьянках. Женат он не был, семьи у него не было, мать умерла еще раньше, он жил один и детей у него также не было. Смысла жизни особо так сказать и не было. Все свое свободное время он посвящал выпивке с друзьями. Почему у этой карты такое значение? Откуда здесь я увидела пьянку? На картинке что у нас изображено? Зеленый змей, правильно, а вспомните, как называли водку и вообще спиртное в народе. Правильно, зеленый змей. Отсюда вот такое значение. Теперь давайте посмотрим, что ждало нашего мужчину в будущем. Справа видим 36-ю карту «Крест». А по сути и ничего и не ждало. «Крест» – это окончание чего-либо. Также «Крест» – это в раскладах о смерти сама смерть человека. То есть его это и ждало. Давайте пока оставим эту карту в покое и вернемся к нашей бланке. Ведь это самая главная карта в раскладе. И от нее уже сделаем ходы конем. Делаем ход конем вверх и влево. Попадаем на 18-ю карту Собака. Карта Собака в раскладах о смерти очень часто указывает на покойника, на самого умершего. Показывает, что человек уже умер. Мы знаем, что это так и есть. Дальше. Ходим снова от карты мужчины вверх и влево. Попадаем на вторую карту клевер. Это означает, что у мужчины был шанс выжить. Но он не выжил. Теперь ходим вверх и вправо. Попадаем на 32-ю карту луна. Здесь луна у нас отыгрывается в двух значениях. Во-первых. Мужчина этот умер ночью, о чем и говорит Луна, в темное время суток. И второе ее значение – измененное состояние сознания. То есть мужчина был выпивший. И рядом же опять видим 34-ю карту рыбы. Эти две карты сами по себе уже дают нам такое значение. Я вам говорила, что обращайте внимание на сочетание карт. Дальше смотрим. Делаем от мужчины вправо ход конем и вниз. Попадаем на тридцать пятую карту якорь. Якорь это что? Это остановка, задержка, заякоренение на одном месте. То есть мужчина остановился да, на одном месте. А если точно, он пьяный шел и упал. Вспоминаем, что якорь удерживает корабль на одном месте, так и мужчина упал и остался лежать на одном месте. И мы с вами забыли посмотреть, какие же мысли были у мужчины. Над его головой видим 14 карту леса. Лиса – это какие-то действия. То есть мужчина думал, что нужно что-то сделать. И что? От лесы делаем ход конем влево и вниз. Видим четвертую карту дом. Мужчина думал о том, что нужно встать и как-то каким-то способом образом добраться домой. Что ж, лежать на одном месте, надо же как-то идти домой, добираться, вставать. Вот так он думал. Но, к сожалению, домой он так и не пришел. Теперь давайте с вами вернемся к тридцать шестой карте Крест. Посмотрим, куда от нее можно сделать ходы конем. Смотрите вверх и влево. Попадаем на тридцать четвертую карту рыбы. Опять же, смерть после того, как мужчина напился. Дальше вверх и вправо. Попадаем на пятую карту дерева. Прест – это у нас конец чему-либо. И в данном случае мы видим, что это конец здоровью, конец жизни человека. И теперь обратим внимание еще на одно сочетание карт – дерево и гроб. Дословно, если прочитать, получится здоровью конец, то есть смерть. Обратите внимание, что карта Крест делает еще ход конем и на карту Тучи. А Тучи, как вы помните, это измененное состояние сознания, неясность в голове. То есть, опять же, этот эффект возникает от выпитого спиртного. И на Рыбы у нас же также карта Крест делает ход конем. Вот сразу две карты. И крест у нас еще ходит на двадцатую карту сад. Опять же крест в саду. Сад в раскладах о смерти это общественное место, это кладбище. И теперь от карты крест еще сделаем ход конем вправо и в самый низ. Попадаем на девятнадцатую карту башня. Башня у нас также показывает уход человека из жизни. Тем более с картой «Крест». Вернемся к 35-й карте «Якорь». От него сделаем ход конем вправо и вверх. Мужчина лежит, мужчина заякоренен на одном месте. И что мы видим дальше? Дальше карта «Гора». Гора очень часто показывает на умершего человека. Она холодная и неподвижная. Мертвый человек также холоден и неподвижен. Вот он как якорь лежал лежал на земле и в итоге умер, а умер потому что была зима и были очень сильные морозы. Он не дошел до дома буквально 10 метров. По горе мы видим, что мужчина околел, замерз, стал холодный и дальше смотрите от горы вправо и вверх, в самый угол попадаем на шестнадцатую карту звезды. Звезды это в прямом смысле человек оказался на небесах, то есть умер. Вернемся еще раз к карте бланки. Мы не сделали еще один ход конем вниз и вправо. Попадаем на третью карту корабль. Опять же там вода, опять же это в данном случае выпивка. И сделаем еще раз ход конем от мужчины на собаку. Я там сказала, что собака это умерший покойник. Но здесь, в этом случае, собака также означает, что человеку нужна была помощь. Если бы кто-то из людей его увидел, поднял бы и довел бы домой, человек остался бы жив. Помните клевер? Вторая карта. Шанс спастись и выжить у человека был, но никто ему не помог. Была глубокая ночь. Ночью там никто не ходил и никто его не видел. Нашли его уже мертвым ранним утром. Давайте посмотрим еще на нижние четыре карты. Вот там есть третья карта корабль и девятнадцатая карта башня. Вот такое вот сочетание. Корабль, я вам уже говорила, это спиртное. И башня это уход из жизни. И получается так. Из-за спиртного ушел из жизни человек. И смотрите. Башня делает ход конем также на змею. А змея это также зеленый змей. да, Спиртное. Я вам уже это говорила. И карта башня. Делает ход конем на двадцать вторую карту развилка. То есть уход из жизни на дороге. Человек умер на дороге. Теперь вернемся еще раз к двадцать первой к карте гора. На нее мы попали с якоря и потом походили на шестнадцатую карту звезды. Смотрите, гора у нас еще делает ход конем на восьмую карту гроб. Это вот явное указание, что человек уже умер. Да? Гроб, звезды и гора. И снова вернемся к нашей карте бланки. Опять досмотрелось, что мы не походили на карту всадник. То есть мужчине просто нужно было, чтобы кто-то мимо шел или ехал. И чтобы его увидел и довез, или довел домой. Садник здесь у нас в роли обычного прохожего человека. Теперь вернемся к карте Клевер. Смотрите, шанс у человека был выжить, если его доставят домой. Клевер делает ход конем на дом. Но коса у нас этот шанс убирает. Клевер делает ход конем на десятую карту коса. Теперь давайте посмотрим еще на одно сочетание. Седьмая карта и пятнадцатая карта. Змея и медведь. Выпивка с неким мужчиной. Когда делаете расклады о смерти и спрашиваете, жив ли человек или умер, всегда обращайте внимание на какие карты карта бланка делает ход конем. О том, что человека уже нет живых, могут сказать такие карты. Гроб, то есть человек уже умер. Шестнадцатая карта звезды, человек на небесах. И шестая карта тучи, также человек на небесах. Восемнадцатая карта собака. Это прямое указание на покойника. Дальше. Крест, что жизнь человека закончилась. Гора, человек неподвижен и холоден. Двадцать третья карта крысы человек разрушен. И девятнадцатая карта башня, что человек ушел из жизни. А также двадцатая карта сад, что человек находится на кладбище. На этом трактовку данного расклада я заканчиваю. Если у вас есть вопросы или какие-то сочетания карт вы дополнительно увидели, о которых я не рассказала, пишите в комментариях и мы это обязательно обсудим.